Всем привет! Вышел новый Airdrop, где раздают общий пул 100 тысяч монет на 5000 участников. Выберут рандомно, шансы есть. Пост в Telegram канале, переходим по ссылке, авторизовываемся. У кого нет аккаунта, создаем. Если вы изменили аккаунт Twitter, в разделе Edit удаляем старый привязываем новый. Дальше вводим адрес кошелька Metamask. Подписываемся на твиттер, делаем ретвит обычный, подписываемся на два телеграм и дискорд. В дискорде нужно согласиться с правилами. Ну и поставить лайк посту, чтобы верифицироваться. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.